Ложь во благо. Нет ничего страшнее и изощреннее, чем ложь во благо. Это отражение коммунистического, сатанинского лозунга, цель оправдывает средства. 1 Иоанна 2.21. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее равно, как и то. Что всякая ложь не от истины. Всякая ложь от дьявола, а не только злая. Евангелие от Иоанна 8:44 Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Он был человека убийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит Он ложь, говорит Свое, Ибо Он лжец и Отец. Лжи. Притча 19.9. «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. Любая и малейшая ложь приведет к последствиям самым тяжким, пусть и через тысячу лет». Откровение 21.8. «Всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою». Василий Великий пишет. «Надобно ли лгать, имея в виду что-нибудь полезное? Этого не позволяет сказанное Господом, который решительно говорит, что ложь от дьявола» Иоанна 8,44, «не указывая никаких различий во лжи». Иоанн Лествичник пишет, «Сплетающий ложь извиняется благими намерениями, и то, что на самом деле является гибелью души, он считает правым делом. Кто стяжал страх Божий, тот устранился от лжи, имея в себе неподкупного судью свою совесть. После пришествия Христа более не дозволяется христиану такой ветхой слабости. Чтобы никогда не говорить ложь, нужно помнить, что за всякое слово на суде Божьем после смерти придется держать ответ –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 Всякое слово, не служащее к действительной христианской пользе, есть праздное слово, и посему пагубно, хотя оно кажется и хорошим, но не служит к утверждению веры и к спасению, или произносится не с добрую целью, не останется без осуждения, потому что не служит к пользе и оскорбляет святого Духа Божия. Об этом учил и апостол, говоря Всякое слово гнилое да не исходит из уст ваших, Ефесянам 4.29. Но слово истинное, доброе способствует утверждению веры, дает благодать слушающим и не оскорбляет Святого Духа. Хуже чего, ничто не может быть. Здесь и нас Он с большой буквы устрашает, то есть что и мы дадим ответ за каждое праздное слово. Как то за слово. Ложное, срамное или неблагопристойное и насмешливое. Потом, дабы не подумали, что он говорит нечто свое, приводит свидетельство из Писания, от слов говорит своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Более подробно, что такое ложь и как она страшна, прочитайте в материале книги «К истинному православию». Ссылка в описании.